Всем добрый день. Нам всем стало интересно. Управление президента президент выносит указы и размещают их в сети интернет. То есть с момента публикования мы сделали запрос и хотим узнать, а где же все-таки у нас официальный источник? И вот на основании нас зарегистрировали на основании 8 ФЗ об обеспечении доступа к информации. Что размещение электронных образов нормативных правовых актов, подписанных президентом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте Kremlin.ru, подчеркиваю, на сайте Kremlin.ru, не является официальным опубликованием. А размещение копий таких актов носит исключительно справочный характер. Справочный характер. Запомните это слово. Справочный. То есть не является официальным опубликованием. Также сообщаем, что в соответствии со статьей 4 федерального закона о порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Палат Федерального Собрания и пункт 1 указа президента РФ о порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, к источникам официального публикования относится Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации и официальный интернет-портал правовой информации «Право. Гов. Ру», а также парламентская газета. То есть никакой Кремлин, куда нас отправляют искать указы о назначении судей, не является официальным источником. Теперь давайте посмотрим, зайдем на сайт «Гов. Ру». Нам стало интересно, Второй раздел Конституции. Это заключительное переходное положение. Конституции Российской Федерации вступает в силу Со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования. День голосования у нас 93 год, 12 декабря. Считается днем принятия Конституции. Но мы отлично все помним, принимался проект Конституции. Это полбеды. Одновременно прекращать действие Конституции, основного закона Российской Федерации России 1978 года. 12 апреля 1978 года у нас была Российская Федерация, а ничего то, что Российская Федерация, это вроде как, изменили только название РСФСР, а не СССР. Это первый момент. Дальше мы решили пробежаться. Давайте посмотрим, что у нас в Конституции РСФСР. Да, Конституция РСФСР 1978 года, она утратила силу. Это говорит официальный источник. Она была в ведомостях опубликована в 1978 году. Ну, у нас же была еще Конституция СССР. Давайте посмотрим. Подчеркиваю, официальный источник... Источник. Покажу еще раз. Официальным источником официального публикования относится официальный интернет-портал правовой информации. Право ГОФРУ. Давайте смотрим. Конституция СССР 1978 года действует без изменения и опубликовано в ведомстве 1977 года. Это как понять? Действует без изменения. РСФСР утратил силу. СССР действует, то есть действует. Мы же русский язык понимаем. Действует означает, ее обязаны исполнять без изменений. Как вы думаете, что это значит без изменений? Дальше мы прошлись. Но закон о собственности СССР у нас же был всегда. То есть нам не надо было ничего приватизировать. Все было наше. Тоже действует с изменениями. Но она действует. Понимаете? Он действует. Мы пошли дальше искать. А советская милиция действует без изменений. От 1991 года никаких изменений не вносилось. Подчеркиваю, никаких изменений не вносилось в закону советской милиции. В Конституцию Советского Союза. А давайте еще дальше пойдем. Бинго! О прокуратуре СССР. В смысле она действует? Как она может действовать? Они а по тем же ли основаниям, как и наша всеми любимая Конституция, несуществующая Конституция, которая отменила несуществующую Конституцию 1978 -го года. Покажу еще раз. Ролик заканчиваем. Люди, думайте, пожалуйста, действуют без изменения. Действуют без изменения. Действуют с изменениями закона собственности. Конституция Советского Союза действует без изменений.